Колбаса, картофель, зелень, яйцо, редиска. знакомые ингредиенты? Конечно же, каждый россиянин поймет, что речь идет о старой и доброй окрошке. Способы приготовления данного великолепия бесчисленное множество. Можно готовить на сметане или ряженке, или же на кефире. Но наш сегодняшний вопрос, как обычно, с уловкой. Сегодня мы спросим у совершенно случайных прохожих, почему же следует готовить окрошку лишь на квасе. Как вы считаете, почему окрошку следует готовить лишь на квасе? Окрошку на квасе? Я только за кефир. Ну, я не знаю, на мой взгляд, это как-то более ну, канонично и так, ну, издавна уже сложилось. И вот не знаю, я пробовал разные, ну, окрошки с разными, да, составляющими, так скажем, и вот на квасе мне оказалось наиболее какой-то вкусный. С чего вы взяли, что на квасе А я всегда на квасе, на квасе делаю. Ну, для меня так вкусно, поэтому... Я с минералкой делаю. Кто-то на кефире любит. Но я считаю, что квас – это лучший вариант. Моя любимая крошка – это на минералке. Потому что это традиционный рецепт, насколько я знаю. Но я могу ошибаться. На квасе, во-первых, это естественное выражение, то есть хлебный продукт. А потом он этот, полезный, сытный и очень это, приятный, особенно вот в такой погоде. Потому что квас – истинно русский напиток. И мне кажется, окрошка самая вкусная на квасе. Нет, я еще понимаю, на кефире. Там есть особый вкус. Он такой сливочный, молочный. А там вкус не нужен. Ок... А что Нет. в еде нужно? Потому что это блюдо летнее, а квас, как полагается. Как полагается, квас у нас. Относится к летнему напитку, к такому, то что везде по улицам разливают, везде стоят бочки с квасом. Как бы окрошка это, это у нас оливье, только на квасе, на это прям по кайфу такое. Освежает. Хол... Когда жарко. Летние летняя еда, поэтому я согласен, действительно освежает. Так вкуснее. Ну что, друзья, по результатам нашего сегодняшнего соц. мы выяснили, что большинство жителей Казани все-таки склоняются к тому, что квас действительно является отличным ингредиентом для окрошки. Потому что, во-первых, он отлично утоляет жажду в такую невероятно жаркую погоду, но, во-вторых, является исконно русским напитком. Хм, неплохо к квас и будьте счастливы. Это был Соц.Вопрос и с вами была Надежда Мещерякова. Всем пока!